Учения максимально приближены к реальной чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб, откуда ведется взаимодействие со всеми оперативными службами. Учения проходят как на суше, так и на воде. Действия отрабатывает спасательная бригада на катере с воздушной подушкой. Вся работа по эвакуации должна пройти слаженно, чтобы не возникали заминки. В реальной ситуации будет дорога каждая секунда. Полностью все силы, которые необходимо сюда стянуть, полностью. Это в том числе и охрана общественного порядка, оказание медицинской помощи, оказание психологической помощи, силы, которые задействованы для... Откачки воды для эвакуации населения полностью здесь сегодня будет работать. Что же касается Краснокамска, учения прошли на отличное. Между тем, местные жители надеются, что большая вода в этом году обойдет их стороной. Дмитрий Буланов, Александр Хробостов, Хвести Пермь.